А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы что? Вино на моем холодильнике сидит! Ты выбрал не тот дом, дядя! Мог, это я в хороу! Остынь, Всем салют, ребята, с вами в очередной уже 17 раз я, Женька, и это первый ролик в этом году. Видали интро? А зацените еще раз. Прикольно, да? Почти как у Кашина. Ну все, хватит. Давненько я не делал ролика из рубрики «Ютуберы играют в Самп», благодаря которой, а именно ролику с Мармоком, который на данный момент является самым популярным на моем канале. А это значит, что подобные ролики вам нравятся, чему я, собственно, очень рад. Спасибо всем. Поэтому сегодня я снова нарезал ролики одного очень нестандартного ютубера и наложил их на геймплей Сампа. Заебись. Ну, а нашим сегодняшним героем станет Геннадий Горин из города Орла. Ну нахер. Отец. Думаю, только ленивому неизвестно, что это за личность, потому что, во-первых... Ну, боёвка ты! Во-вторых... Я могу повеситься! И в-третьих... У меня печенье! Это я немного от темы. Хотел бы вас поздравить с наступившим 2018 годом и Рождеством. Желаем счастья, ребята, а также приобрести еще в 100 раз больше всего того, что вы обрели за прошедший год. В России! В общем, как говорится, с Богом, и поехали смотреть. Итак, я Геннадий Горин. Я сейчас буду играть в вот, игру. Называется GTA. Показываю. <свист> игру. Это черная машина. Серим черную машину и поехали. Так. Едем, мы едем, едем, едем, едем, едем. Скотина в рот. Ты что, не видишь, куда я еду? Скотина. Скотина. Это сейчас мы едем дальше. Я не понял. В какую я сторону еду? Офигеть, офигеть а где же это? автомат? Автомат, автомат, автомат на пульте. Не нужен автомат. Автомат мне сейчас найти не надо. Автомат. Вот сейчас автомат тут будет у нас. Сейчас мы будем убивать. Убивать сейчас мы будем. Эх, все, все. Ну что, начинаем? Давай, еще одна такая. Ах, кто нахуй <связи> <связи> Ахахахаха вам надо Дараки вам надо Рокуты Я вам покажу Где тут будет находится Смотри, смотри, Вот вот. Мы дошли. Где мы пистолет? Пистолет! Пистолет! Итак, тишина. Никого нету. Это хорошо. Не только ель, скотина. Да, да, да, я тут. Ты, сука, блядь, летаешь. Надо мной. Все. Давайте. Ладно, давай, Ну что же, если ты досмотрел ролик до этого момента, то мне кажется, что тебе понравилось, поэтому поставь свой щедрый царский лайк на это видео. Подпишись на мой канал, если еще не подписан. Тем самым мотивируй меня на то, чтобы я чаще выпускал ролики. Видали, с какой небывалой для меня периодичностью стали выходить ролики на моем канале, А? Это все того, что мы за три дня почти сотни подписчиков прибавили на канале. Меня это очень сильно обрадовало, поэтому хочу вам сказать огромнейшее спасибо. Приятно, когда есть для кого стараться. Это. Просто охуенно. В общем, лайк я уже попросил, подписку, ах да, комментарий точно. Дружище, будь добр, оставь еще свой царский комментарий. Тогда я тебя точно движусь. Давай, давай, спускайся. И пока я тут беседу толкаю, напиши что-нибудь. Хорошо? Вот и славненько. Ну как, написали? Ну вот теперь давайте с вами до свиданька. Удачи вам, ребята, позитива, добра и всего самого-самого хорошего. С вами, как всегда, был Женька. Всем пока.